Оу! Какая боль! Так, пожалуйста, ЕСТО не в меня, плиз. Ау! Уходит, Е4. Уходит! А, успею. Есть, есть! Есть! Ой-ой-ой, там еще арто петухи стреляют. Нельзя, нельзя, нельзя. Фу-фу-фу. Я не тебя взял. Ух. Хоть плач, прям Хоть плач, друзья Цвет, Паша Танки легкого поведения, танки с сисами В них обычно и напихивают Культ просвет, кстати Внезапно предложил Очень-очень годную мысль Танки с сисами это... Танки с сисами, это нас какие? Александр Викторович, печаль пришла, Мэйч. Мотивацию на работе ребаланснули. <laughs> это гениально, Господи, боже, как звучит. Что это? Алло. Затальянец. Проджетто. 46. Боносера. Бон аппетитто. Бабене. Помидоры. Помидоры. Господи, пойдем его посмотрим, Проджетто, дадим ему фугас в спину, как он почувствует себя. Ладно, с фугасами пошутил, конечно. Свобода, как говорят в Америке, свобода, freedom. Там легко и непринужденно. Посмотрим на Проджетто. И все, меня к Да. Эль мио. Эльмия Проджетто. Мои несчастные попытки поблистать пол, полтора словами, которые я знаю по-итальянски. Э, ладно, больших-больших патчей, большого эффекта все-таки это не Как там что сказали? Тра-та-та-ты ты По-итальянски слышал? Ты глянь, у него какая висит! Видишь? Смотри! Череп какой-то коровы! Барана, шо это козла? За козла, ответишь, как сказал баран. Смотри, без роги прям. Обалдеть! <researcher> что-то подбито. Нормально. Порфавор, помидору. No. <instances hayatem desperation babyilo>? Так а ты уже убили, кажется. Уи! Победа! Уи! И СТ 2 что-то хороший танк. Ну да, бой со семер... да, семерками. Ладно, все понятно. Не слушать этого стримера. Бой сыгрался в топе, да, такой, ой, догнал немножко, хороший танк. Ага, вот попадешь в доно да, каждый раз там 8 из 10. Э... Это было круто. не нанес, не повеселился. Непонятно. Если понравилось видео, поставь лайк этому видео и подпишись на мой канал. А с вами был я, Стрелок. Всем до скорого, всем пока!